Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА, коллеги! Сегодня мы поговорим о последствиях инъекции ботокса. Это, если вам повезет, будет... Полгода держаться эффект, который, собственно, тоже организму неприемлем, потому что он вызывает стойкую идиотию и ужасные последствия для здоровья, тем более для эмоционального настроя человека. Но и также, если, не дай бог, произошла деформация после такой процедуры, то необходимо восстановление. Единственный способ, который может вас вернуть в жизни, восстановить разрушенные связи, и э, очистить организм, может быть геродопластика, применение пиявок косметических, по схемам индивидуальным и в курсовой форме. Каждые полгода кто хоть раз использовал ботокс или гиалуроновую кислоту, обязан проходить очистительные процедуры. Поэтому вы можете помочь себе самостоятельно, обучившись в нашей академии, воспользоваться услугами наших специалистов. Ну и также задать вопросы, которые вас интересуют, поставить лайки. И мы ждем вас на следующих занятиях. Всего доброго!